Мы говорили, что у мага не должно быть семьи, но есть ли исключения? Например, ребенок с выраженными способностями. Я бы хотела, чтобы моя дочь с детства все видела и практиковала по мере своих возможностей. И, конечно, так как мои родители боялись моих способностей и сделали все, чтобы они исчезли у меня. Mm -hmm. Ну и только ваши родители. Я думаю, что многие Могут похвастаться скажем так, подобной пугливостью своих при То Значит, смотрите, когда я говорю, что мага нежела... магу нежелательно иметь семью, я имею в виду вот что, я имею в виду любые привязанности. Семья это самая сильная привязанность, которая у нас есть, особенно дети, особенно для женщин. Если мужчина еще как-то в силу своей специфики и огненной природы может разобраться с этим вопросом да, и сказать себе, что все женщины одинаковые, да, все детей у меня. То есть мне тоже не большая разница. То есть женщина, к сожалению, имеющая детей, вряд ли так скажет. Поэтому наличие ребенка это уже обременение, и это обременение надолго, по крайней мере, до тех пор, пока ребенок сам не обретет определенного рода самостоятельность. Поэтому мы сразу предупреждаем своих учеников и тех людей, которые только-только начинают, если твое движение на пути магии действительно осознанно и серьёзно, не совершай ошибок, и действий, для исправления которых тебе потом понадобятся годы. Потому что как минимум надо подождать, пока дети выросут, пока обретут самостоятельность. Потому что это твоя ответственность, ты привлёк в этот мир определенного человека, несешь за него ответственность. Это важно. Это важно. Кроме семьи есть еще огромнейшее количество привязанности у человека. В магии первым шагом важно освободиться от лишнего количества привязанностей, прежде всего для того, чтобы их осознать, к чему-то привязан в большей степени, к своей квартире, к своей машине, к своей работе, к своим друзьям, к своим детям, к своим родителям. То есть это все привязанность. А почему привязанности в магии эпохи? Потому что в магии нужна свобода движения, в магии нужна свобода перемещения. И вообще первооснова свободы должны быть заполнена, никакими традиционными связями не нужно. Значит, соответственно, от привязанности надо избавляться. Каким образом от них можно избавляться? Выравниванием их значимости в сознании. Нет никакой вещи лучше, чем другая вещь, нет никакого человека лучше, чем другой человек. Связи могут быть, могут не быть, и разницы между этими двумя деяниями, этими двумя, скажем так, жизненными состояниями нет никакой. И вот этом, вы, вы, об этом надо думать и думать серьёзно, да? наличие связи и отсутствие связи ничего не меняют в жизни, ну совсем. А вот если они начинают менять, если они каким-то образом выравнивают твой жизненный путь, тормозят или сонастраивают его на определенную ритм, это говорит, что ты зависишь от этой сходе, от этих связей. А значит магия в твою жизнь не войдет, она просто не войдет. Она не любит магию, когда ее ограничивают человеческим ритмом жизни. Колдовство, пожалуйста, магии нет. Потому что магия, прежде всего, это свободное осознание для получения знаний, причем знаний совершенно различного уровня, не как у Сичина, не как Папюса, не какому-то выбору, а совершенно разнообразно. Идущий по пути магии и так изначально обременен своим физическим телом. И работая с магическими потоками, он начинает очень, очень остро ощущать, насколько оно зависимо, это тело, от окружающее пространство, насколько оно хрупко, насколько оно не способно выдержать те потоки, которые маг призывает к себе. Это уже достаточное обременение для человека, А если еще связывать себя по рукам и ногам эмоционально моральными, этическими связями, то, соответственно, будет уже не Адамагия. мы можем, конечно, о ней рассуждать но практиковать, но уже не можем, потому что любой излишний поток он будет прежде всего настаивать на том, чтобы эти связи вы распутали сами. Потому что если вы их не распутаете сами, он распутает их за вас, то есть разорвет и будет достаточно больно будет достаточно больно, не только физически, но и эмоционально, но и морально. А теперь, что касается детей. Опять же, магия в большей степени имеет отношение к такому понятию, как свобода. Значит, соответственно, предполагаем, что мы предполагаем, что заставить или направить какого-либо человека по пути магии другой человек не может. Не может. Он может возбудить интерес, да? а может этого не делать. Потому что от человека в данном случае очень мало чего зависит. Магия в человеке не заинтересована, очень важно, да? она в человеке не заинтересована совсем. Человек нет сильно, а магия в нем нет. Если магия выбирает какого-то определенного человека, поверьте, она его на этот путь выведет сама, без вашего вмешательства. Жизненные обстоятельства сложатся так, что ты просто не сможешь заниматься ничем другим. Там есть свои механизмы и свои объяснения, скажем так, и в каждой традиции они называются по-разному. Не будем сейчас углубляться в традиции, мы просто скажем, это вопрос от вас не зависит совершенно. Будете вы сейчас в свою девочку вкладывать умения и развитие, или не будете вы в нее вкладывать? Да? Поверьте, если ей суждено эти по пути магии, она этим путем пойдет. А если не суждено, вы хоть что делаете? Не суждено.